Так смотрят только русские солдаты, улыбка на устах, печаль в глазах. Подобный взгляд не встретился когда-то в церквушке у святых на образах. В том взгляде ни обиды, ни упрека за горький опыт пережитых мук, хоть жизнь и коротка и одинока, и встреч гораздо меньше, чем разлук. Уверенность, что все идет как надо, что завтра будет лучше, чем вчера. Привычные стрельба и канонада, Случайный крох и ужин у костра. Как отче наш пожертвовать собою, Не струсить, не сбежать, Не изменить, и друга молча Вынести из боя, или, не дай Бог, его похоронить. В окопах безгранична власть Господня, Здесь атеистов нет ни одного. На шее образ Николай Угодник, а как еще на фронте без него? Так смотрят только русские солдаты. Чтоб сердце луч надежды не угас, Вершите дело, правые ребята, А Николай помолится за вас.